друзья всем привет сегодня у нас видео из рубрики будни риэлтора будем смотреть квартиры в бюджете 10-20 с небольшим миллионов вот сейчас еду на показ это у нас курортный проспект еду я с микрорайона бытха с левой стороны апартаментный комплекс магнолия далее Камелия. В общем, двигаюсь я в сторону Яна Фабрициуса. Будем там смотреть квартиру. 70 метров. Двушка с боковым видом на море. В общем, классная цена на самом деле. Оксана только что была на показе вот с нашими дорогими покупателями. Смотрели жилой комплекс Бочаров Маяк. Квартира с террасой. На крыше дома бассейн, джакузи. Кому интересно, Посмотрите, ссылка будет в описании. Очень хорошая стоимость этой квартиры, если мы ее, конечно, не продадим до выпуска данного видео. Значит, после Яна Фабрициуса поедем, будем смотреть квартиры с ремонтом, с видом на море. Будут квартиры с дорогим ремонтом. В общем, не переключайтесь. Надеюсь, вам понравится. Продолжают у нас снимать хороший асфальт и... Ложить, наверное, не менее хороший асфальт. В общем, летние меняют на зимние, зимние на летние. Вот такая ситуация. Поэтому сейчас немножко в в пробках. Я сворачиваю на улицу Яна Фабрициуса. А, поэтому, собственно, заторчики, видите. Ух ты, сквер фестивальный, полностью парковка забита. Классный, кстати, сквер. Вот. И из-за ремонта дороги, соответственно, тут образовался заторчик. Вот там на горизонте виднеются жилые комплексы Бригантина. Там у меня кое-что интересное есть на продажу. Многие из вас видели данную квартиру в видео обзорах Мерката Тоже кое-что интересное есть. Ну а мы приближаемся на Яна Фабрисоуса Вот в этот уже замечательный дом. Я подъехал и тут люди добрые всегда находят для меня местечко, чтобы приютить мой автомобиль. На самом деле. А, дом на Яна со всеми он на закрытой территории. А вот, единственное, что у меня это, ключика от парковки нет, поэтому я приезжаю вот сюда, паркуюсь. Спасибо Мы вам. А, вот сюда, можно? можно на мойку, вот. Кстати, здесь есть мойка, а вот, полировка кузова и так далее, так далее. Сразу прям ребятам такую небольшую рекламу сделаю. Спасибо большое, я минут пять-десять. Вот, так что смотрите, вот он дом, и вы тут всегда сможете помыть свой автомобиль, не знаю, здесь подремонтировать его так это уже, к слову говоря. Алло, алло. Да, Оксан, я на месте. Ты где? Ага. Ага. Я вот захожу через консьерж, да. В общем, вот так это все выглядит. Спасибо большое. Смотрите, какой Лёва симпатичный. Эх, кто бы знал, а, как выглядел недавно этот дом, в каком плачевном состоянии он был. Вот, и какая здесь была любопытная цена, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот здесь, в апартаментном комплексе, есть очень хороший апартамент за 7 миллионов 200 тысяч, рабочий, привет. Друзья, только не разносите в комментариях, ради бога, вот извиняюсь, реально, в квартире живут и живут, ну, как бы такие квартиранты. Значит, вот я зашел в квартиру, смотрите, общая площадь а, 70 метров, то есть вот мы зашли. Это первая комната. Видите, просто вещей прям полно. Здесь дело не в ремонте, дело в цене и в месторасположении. Вид. Сейчас покажу с балкона. Балкона здесь два. То есть это первая комната, чтобы вы понимали. Это первый санузел. Вот так. Это кухня. Ну, я бы сказал, что она совмещенная с гостиной, да, потому что она как бы не маленькая. Снимаю все быстро, потому что меня ждут люди. То есть это первый балкон, его застеклили. Вот такой вид, видно морюшко, и сейчас я выйду на открытый балкон. Цена просто вообще классная по этой квартире. Второй санузел. Водонагреватель на всякий случай. Здесь ванна. И вторая спальня. То есть полноценная двушка. Правильной формы. С панорамными окнами. Так, давайте покажу. Кондиционер. Все. И вот еще открытый балкон. Чик. Такие вышливые. И вот такой чудесный вид. На весь я нафабрисывался на всю гору и на море. А это вид... С общего балкона тоже видно море дендрарий класс 4 лифта цветочки консьерж видеонаблюдение в общем сейчас вот эту коммерцию выкупили тоже все в порядок приведут лавочки вот это вот освещение ну все классно на самом деле вот надо же так преобразился дом кто бы знал а кто бы знал какая здесь была цена. И парковка, то есть вы берете пульт управляющей компании, вот она парковка, кто успел, а, значит, тот припарковался. На территории есть детская площадка. Вот она. Детская площадка. И парковочных мест. Понятно, что на всех не хватит, но тем не менее, там автобусная остановка рядом с домом всякие магазинчики тут вот пекарни и так далее и так далее а до дендрария в смысле до дендрария до дендрария, вот он хотел сказать до моря а буквально несколько минут пешком перешли дорогу короткий проспект и вы оказались прямо возле цирка а это район золотого треугольника так вот цена этой квартиры а кстати там проходит железная дорога многие из вас могут сказать что вот там железная дорога слышно да ничего подобного там эти бесшовные Рельсы. Жалко, не проходил поезд. Я бы заснял, что действительно не слышно. Че, Оксан, как как квартира? Вообще обалденная. Многие из вас ее видели. Вот мы вам напоминаем. Это Бытха. Видео на канале называется «Квартира на Бытхе с авторским ремонтом и видом на море». Обязательно посмотрите. И все-таки хочу напомнить, что еще есть в продаже квартира с террасой. Вот смотрите, как сделали мои дорогие. Клиенты с Астрахани, вот видите, вот они, вот, это была просто, как бы, открытая терраса, да, здесь сделали кухню, вот они, оставили себе открытое пространство, и точно так же сможете сделать вы, купив квартиру, вот, 62 метра, новая цена, кстати, 17,5 миллионов, смотрите, вы можете сделать себе такую же террасу, сейчас саму квартиру еще покажу, вот, вот как сделали другие соседи. Смотрите, прикольно тоже, да? Вот, вы можете сделать себе такую же террасу. У вас получится 62 а, квадрата сама квартира и плюс терраса. Да, вид как бы чуть-чуть похуже. Спускаюсь. Ага, спускаюсь. Все, ага. И вот, собственно, сама квартира, которая... 62 метра 62 с хвостиком вот смотрите раз окно два окно с балконом смотрите тут еще две световые точки вот два стояка в общем планируйте как хотите вот и смотрите какой крутой дом люстры здесь вы пришли там пакетик раз там, повесили с продуктами двери открыли зашли вот вот такой крутой подъезд ага все константин я побежал это, кстати, входная группа для тех, кто не знает, вот так дом выглядит. Смотрите, как круто выглядит этот дом. Ну а мы едем смотреть квартира с ремонтом и видом на море. И напоминаю вот про эту квартиру, которая находится в жилом комплексе. Идиллия. Смотрите, какой вид. А это общая терраса. На три квартиры. Санузел с окном. В общем, ссылка будет в описании. Это мы вернулись на Яна Фабрициуса. Значит, смотрите, что мы сейчас будем смотреть. Вот, живой комплекс фестивальный. Вот он. И как раз сравним цены. Смотрите, какой красавчик получился. А? Ландшафтное озеленение все. Да, все в подсветочках. Ну, прям до цирка здесь вот несколько, 10 минут пешком максимум. Это мы прогуливаемся по территории фестивального. Здесь будет детская площадка. Вот там жилой комплекс «Бригантина» – это парковка, которая, которую можно купить или снять в аренду в жилом комплексе «Бригантина». Ну, а это все вот это вот ландшафтное озеленение жилой комплекс фестивальный. И сейчас мы покажем, какие крутые квартиры здесь остались. Смотрите, какие креативные подъезды. Ну, во-первых, они с остеклением. Во-вторых, вот, вот, вот эти вот моменты я первый раз такой вижу на самом деле. Перивы деревянные вот эти вот. Ну, в общем… Очень круто получилось. Сейчас уже будут устанавливать двери. Тут будут висеть светильники. Смотрите, какой потолок. Ну, это просто элитка, чтобы вы понимали. Соответственно, и цена как у элитки. Вот эта планировка 52 метра. Она осталась такая одна единственная. Двери будут нечего, чтобы вы понимали. А смотрите, плюсы. Опа, санузел утоплен. Вот это помещение можно поделить на две комнаты. Просто наикрутейшие двери. наикрутейшие. Все это, смотрите, притонированное. Вас не будет видно. Здесь какой-то балкон. Со стеклянными перилами. Вид на море будет с этой квартиры. И на зелень. Вентилируемый фасад. Все выводы под кондиционеры. Ничего капать не будет. Ну, цена сейчас вас удивит. И вот здесь можно сделать кухню гостиную Все витражные окна, очень круто. Ах, вид какой! Вот он, какой вид, давайте покажу. Чик. Классный вид. Море прям очень хорошо видно. Друзья, стоимость сегодня, стоимость данной квартиры с доплатой за газ 23 миллиона. Это одна-единственная квартира на 70 тысяч с квадратного метра завтра будет подражание. <как> Скажете вы? Люди покупают. Ну, конечно же, лифт очень крутой. И вот оно, как оно выглядит. Смотрите, в готовом виде. Смотрите, просто, ну, как круто сделано. А так мне нравится вот этот вот цвет. Как Света сказала только что. Свет, что это? Это натуральный ясень или что то сказал? натуральный Ашпур. шпон ясень. Вот, вот. Слышали? Вот так. Такие двери. Ну, это достойно внимания. Это вид из окна двухуровневой квартиры. Это балкончик второго уровня. Вот так выглядит второй уровень. И вот так первый. Вот я спустился. Балкончик. В общем, такой же уровень. Общая площадь. По-моему, 70 прямо с небольшим метров. Цена 420 тысяч за квадратный метр. Плюс доплата за газ. Это перепродажа. Она 54 метра. Очень классная планировка. И, соответственно, цена будет на порядок ниже. Смотрите, здесь даже видно море. Сейчас покажу его с балкона. Классно планируется. Вот он, балкон, кстати. Здесь вот санузел просится прям. Ну, классная планировка. Не знаю, как вам лично. Мне нравится. И вот он, вид на море. Будни риэлтора записывал 5 апреля, поэтому по наличию и ценам нужно узнавать по факту. 70 метров на Яна Фабрициуса продавалось за 17 миллионов. Квартира на бытхе с авторским ремонтом за 24 миллиона. Квартира с ремонтом и видом на море в жилом комплексе «Идиллия» продавались по 148 тысяч за квадратный метр. Знаю, что за маленькую, которая 97 метров, уже взяли задаток. Кто еще в общем звоните отвечу на все вопросы 22 а, нет 21 в среду выйдет ролик а, про отдых в египте а собственно 22 апреля я уже буду в сочи в общем я на связи желательно ватсап до новых встреч